Всем привет, ребята, у микрофона Кацунеку, а перед вами игрушка проект Winter. Это кооперативная игра на восьмерых человек с элементами типа мафии, знаете, нужно там э подлецов двоих в общем, найти. Я не знаю, я поиграл в э тренировочный режим, так немножко освоился, создал своего чувачка, вот так он у меня выглядит, бородатый такой чувак. Мне дали какой-то рюкзачок, еще какой-то модный такой. Тут можно толстенького выбрать, худень... ну такого среднего и худенького вообще, такого сухого дядьку, не знаю. Смотрите нос какой у него. Вот, Я тут девочки, да, у нас а, тоже тол... пол, полненькая такая. Но ножки, по-моему, не пол поломаются от такого веса, мне так кажется. Реально. Вот худенькая горбатая тетя. Да и, собственно, здесь всякие примочки, волосы, очечки, бороды, усочки, шарфики, носочки, штаники, подштаники, ватные трусы, варежки. Вот. Даже цвет варежек можно выбрать. О, предметы еще, слушай, какие-то. Ага. Кирка, серп, дробовичок, снайперка и калашников, да? Автомат, в общем. Автомат, снайперка, помповая... Это добывать лес, рубить это, соответственно, камушек, а это, я не знаю, трауны косить надо. Вот, так приступим. Единственное, что говорят, много всяких неадеквашек, и тут есть еще как бы, рейтинг, да, и ваш, вам ставят оценку пользователя. Если вы будете подтупливать, вот, типа, палец вверх. Вам будет минусовать, и вы будете играть только у тех, у кого отрицательный рейтинг. Вот. А рейтинг тут говорят слить вообще э, там, за, за хрен делать. Так, предпочитаемые режимы. Давайте посмотрим. Я играю в первый раз, поэтому будем с вами смотреть и пробовать. Базовый. Короткий раунд, небольшая карта без дополнительных ролей. Упрощенные правила подходит новым игрокам. Обычные длинные раунды, крупная карта, стандартные правила и дополнительные роли. Да, тут несколько ролей всяких есть. Блэк-аут, уникальные события и карта. Особые роли, правила и предметы. Давайте в базовый. В общем, выбираем э, лобби, где здесь пинк указывается. Ни хрена. У меня член 17 сантиметров. Ну ладно, ладно присоединяемся, там 4 человека есть. Анонимус. Сказуемая. А где я? А вот Кицун. У всех нормально скорость 52 у меня. 83, 31. Давайте поприветствуем! Всех, будем лояльны. Всем восклицательный знак. Снежки какие-то есть. Что такое? Что за снежки? А как снежок кинуть? А, вон как кидать. А, это надо быстро зажимать. знаете вообще сейчас что делать что? найдите подчиненные и почините первый объект найдите почините второй объект вызовите спасательный транспорт по радио в хижине и спаситесь почему у меня голос тиммейтов идет через колонки я не знаю так вы разведчик, отслеживайте других с помощью рации ребят привет как слышно замечательно я, в общем, первый раз играю, сильно не хайте меня. Я, я прошл только обучение, поэтому. Ты, слава богу, ты в другой лобби не попал там не сначала вообще. Ну, лобби. которое друг друга просто бьет все время. Мне только из Кирины уходит за друг друга. Так, мне роль дали лазутчика, типа я должен следить за всеми. Тут я так понял, двое из нас а кто-то. Лазутчика. Какого лазутчика? По-нормальному говорит. Как, какого? Ну, написана ваша роль лазутчик. Что за лазутчик, я не знаю. Не заливаешь, братан. Кого лазутчика? Покажи. Чего-чего, давайте два. Сейчас посмотрим. Разведчик. А, разведчик, разведчик, точно. Разведчик, ага. Молодец, он сейчас вообще клёво. Круто вскрылся, я испугался уже. А что за лазутчик? Лазутчик это совсем не то, да? Толстый, толстый. Пару, минут. Изгоните за Козура, ребят. Он ушел. Кто-нибудь здесь еще есть? Понял. Вот и топливо. Схемы топлива, схемы топлива, схемы топлива. Изгоните за Козура. Кто может прям сейчас подойти? Берите схему топлива. я беру схему. Что-то вообще ни хрена ничего не понятно. Ребят, изгоните за казура пойдемте открывать сразу Сейчас, подождите, дай поставлю потом за вашего изгоня... так и а что делать-то так я пока ягоду пособираю не знаю что делать надо генератор чинить да нам вообще по идее ну в общем кто кушать захочет я в сундук накидаю Покушаете. Проголосуй за -ка А как а э, голосовать, люди? подскажите? Ну, вот к ящику подойди. Ой, ага. Ой, и. Казур, а, это типа наряда. он злой, да? Да, он ушел да, в самом начале игры. Одиночку, не понятно куда. Подожди, он не пришел, щас, пенечко, мне Я такой умер. Я такой вышел из игры. О, о, о, бежим, бежим, бежим. Верху, так, я готовлю я Верху, ягодки. Чего там сверху? Ящик открыли, а что? Так, кто открыл? А кто? А открыл ящик, да? Идем его бить, наверное. Да? А, а что делать, серп? Серпом что? Ягоды быстрее ну, добываешь, нет. да? Ягоды траву быстрее добывают. А, ну понял. Дерево, топор, кирка, топор, камень. Киркамен, да. Кирка, камень, да. Ну, ну, это логически понятно. Так, а что электростанцию-то не. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Нужно топливо, электросхема. Ты то так, таким пухляшом играешь. У него ножки такие тоненькие, я не знаю. сломались бы, по идее. Тоже с тоненькими ножками. Да, да, да. А ч, кто-то на геймпаде рубится, да, удобнее нет? Да, на Ой, а кто меня бьет? Меня толстячок бьет, пацаны. Кортес Кортес, меня, Кортес меня бьет. Ай, беги! Ай, а, и, и закус, и, и закус этот, а меня зак... Ай. закус убил, закол, закосур, блин ты, ты, ты. пацаны короче да. короче за и этот э, каркес это завалили бьют бьют нас бьют нас шухер шухер пацаны я в тебя незаметность михаил коллинз мы с тобой призраки теперь. Да. что делать Все. Выходить из игры, это самое начало игры. По... А <сесс> они нас не видят, не слышат другие игроки? Они нас убили <сесс> и сердце тащили. Не, я понял, <сесс> а голосовуха, да, друг... я голосовуха живые не слышат нас, нет? нас не слышит и не видят смотри ты можешь видишь панели да, сверху с, с, снизу типа костер там пуша там ага, да, да, да. ага. короче видишь F, они короче подходишь когда нибудь стоять и по радиусу типа холодишь их а -а -а. А, сейчас заряется да можно да да вижу холодную. вижу то есть мы их будем мы так мешать немножко да можно да чтобы не холодило чуть -чуть. Угу, прикольненько. сейчас сейчас он добивает. На де холодом. Сейчас, сейчас я играю. Все ржалка. Только играть надо. Стой, Танч, что ты не успеешь надо зажать именно. Там по... надо время тратить. А, понял, понял, надо ну, держать, да, зажимать, ним, да. Зажимать чтобы... надо именно. А он нас не видит призраков этих? Нет, не видит. Надо перед ним стать. Ты зря потратил сейчас. Сюда. Ты его сейчас погрел. Да. Ну, ладно. А, я на костер Ты поставил. Понял, понял. Потом, ну, я вижу, вижу, нужно было... Типа, Да-да-да, а да, да, нужно да, свиньи, было четверку плечи. выбрать. Понял, понял. Четверка это ну, да, ладно. Ну а все в жопу его, хожу в игры, скучно. Ладненько, давай. я понаблюдаю, мне интересно. Да. Нас убили. Пишем. Куда бежать-то я вообще не, не вразумляю. Тут карта вот сверху. Вот это вот электростанция, по-моему, да? Кицыноков, изгнание. В смысле, в изгнании? В каком их знании? Изгнание. О, я смотри, я могу что-то подобрать. И чё? Смотри, я радиодетали взял. Я могу им принести. Кому надо статус электростанции Нужен ремонт а там что-то долбит кого-то предателям везут посылку что за куда идти так вот дом помимо меня пробежал так это что такое сюда зайти не могу ага. А как меня оживить? Меня кто сможет оживить, нет? Я вообще всем штук. Опа, еще один. Опа, да. еще один. Так. Где четвертый? А я могу им выкинуть в эту штуку? нет, четвертый просто дурак. Нет. Ходили втроем, проще только бывает. Чего типа некому лякать, ля ля ля да? О, давайте, пацаны. Блин, сейчас, щас. щас. Туда, зайди, там постоянно поднять. Дом, дом, дом, дом, дом. Это, она не заряжается? Немедленно заряжается. Ладно, о, не привет, я тут, тут тусю один. Дайте пожар, пожалуйста. Сейчас ещё за нас уже враги. Да, это же выше всё уже. Закос, а чё мы сейчас не можем никак помочь, да? Живых, дополнительные испытания, сбор ресурсов. Мне очень понравилось игра Вот они, два маньяка, вот этих толстеньких. Они специально два толстеньких. Они меня заманили, короче, и убили. Злыдни письюкатые. Добрые толстячки. Так, не забывайте, у вас есть возможность поддержать игроков, которым, которым, которыми вам понравилось играть. В каждом матче у вас есть два голоса, с помощью которых вы можете а, повысить социальный рейтинг игрока и показать всем, что с ними интересно играть. Если же вы сообщите о плохом поведении какого-либо игрока, его социальный рейтинг понизится. А, как высокие, так и низкие социальные рейтинги со временем. Постепенно возвращается к нормальному значению, так что продолжайте поддерживать новых союзников и сообщать о тех, кто нарушает правила. Это у меня сейчас нейтральный, типа. М -м -м, давай вот эту вот плюсик поставим. А что это такое? Дружба, хороший, хороший лидер, опытный обманщик. Кто он мне там? Кортес, да? Кортес, опытный обманщик. Будет ставить. О, вот это он просто... Дружелюбный игрок Все